Всем привет! Сегодня готовлю сочную курочку с хрустящей корочкой. Благодаря такому способу приготовления, курица покрывается корочкой и запечатывает сок внутри. Таким способом готовят шеф-повара во всех ресторанах мира. Только у них нет нашего секретного ингредиента, который мы сегодня будем использовать. Итак, приступаем к приготовлению Полный состав ингредиентов сейчас на вашем экране, а также будет в описании под видео. У курицы отрезаю третьи фаланги крыльев, шею, железы и разрезаю ее пополам вдоль. Убираю лишний жир. Вот такие две аккуратные половинки у нас получились. Теперь берем растительное масло. Добавляем в нее соль, черный перец. Все смешаем. Покроем курицу со всех сторон полученной смесью. Далее курицу выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. И отправляю в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут. Именно после этой манипуляции курица покрывается корочкой и сок весь останется в нее внутри. Далее достаем через 20 минут курицу. И делаем новую намазку. 2-3 столовые ложки майонеза и 2 чайные ложки перечного конфитюра. Если вы не успели его за лето приготовить, то возьмите 2 чайные ложки томатной пасты, немного чеснока и паприки. Обильно смазываем курицу нашей вкусной намазкой. Корочка ею пропитается и будет ароматная и еще более хрустящая. Снова отправляем в духовку, теперь уже при температуре 180 градусов на 40 минут. Вот такой результат у нас получается через 40 минут. Ароматная, хрустящая, зажаренная, просто вкуснотища. Такую курицу с удовольствием можно подать гостям на праздничный стол. Да и просто побаловать в будние дни свою семью. Подавать буду с маринованными огурчиками. Одна из зрительниц мне писала, что с цветочком огурцы стоять не будут. Прекрасно дожили до осени глубокой. Вот и открыли баночку. Угощайтесь, прошу всех столу. Приятного аппетита! Наш перечный конфитюр, который мы готовили с вами летом, сделал курицу неповторимо ароматной. От другого соуса такого аромата точно не будет. Посмотрите, какая она хрустящая и какая сочная. Сок прям брызгает из-под кожуры. Внутри просто нежнейшее, тает во рту. Понравился рецепт? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео, я обязательно всем отвечу. Всем пока-пока, до новых рецептов и до новых встреч!